Я как-то работал с одним человеком, у него была кличка Череп. Он был водителем на нашем микроавтобусе, на нашем рабочем транспорте. И он частенько шутил, шутил на разные темы. Но это было довольно смешно. Не хочу сказать что-то плохое об этом человеке, не потому что не принято о мертвых что-то там говорить, а потому что он в принципе был неплохим человеком. Ну, на мой взгляд и для меня. И знаете... У него была такая интересная особенность, когда он видел э, какого-то разукрашенного человека на улице, ну, там панк какой-нибудь, хиппи, я не знаю, там кто-то с ярко выкрашенными волосами, там в какой-то такой странноватой одежде, ну то, что мы сейчас видим вокруг повседневно, повсеместно. Он э, проезжал мимо этого человека, открывал форточку и шутливо, шутливо, чуть-чуть вытягивая руку в форточку, говорил, ну иди сюда, иди сюда, иди сейчас под отдам. Это была шутка, это была просто шутка. И знаете, э, что во всем этом еще смешнее, чем его шутки? То, что человек умер, и я помню, у него был сын Алексей, и это был обычный мальчик. Я помню его с детства, как он рос. И вот прошло с последней встречи, скажем так, с тех времен, когда не стало этого черепа, его отца. Прошло уже больше 20 лет. Пожалуй, да. Ну, может, чуть меньше. Суть не в этом. Примерно два десятка лет. Я встретил его сына и не узнал его. Этот человек был э, ярко, ярко желтой рыжий. Ну, что-то такого вот цвет прической с огромными тоннелями в ушах, кто знает, что это такое, тот поймет. В общем, человек был совершенно неформального внешнего вида, необычного внешнего вида. И для меня это ровным счетом не играет никакого значения. Ну, я совершенно спокойно отношусь к любому проявлению, будь то внешнему или внутреннему, в поведении человека. Если человеку так удобно, если он не мешает другим людям жить, то почему это не может иметь место? Ну, то есть я не... Какой-то радикал в плане обобщения людей. Вы же знаете, я к обществу как раз-таки отношусь отрицательно. Так вот, глядя на Алексея, я посмотрел на его сына. Я посмотрел и подумал, блин, череп сейчас перевернулся бы в гробу. Понимаете? То есть человек, которого я знал, он настолько... настолько... Нет, не негативно, нет. Но как-то вот отрицательно нестандартно э, это блин, даже не презрение в этом человеке не было ни ненависти, ни какой-то агрессии просто он их не любил ну скажем так ненависти не было, но он их не любил понимаете и я уверен, что он не предполагал что когда-нибудь наступит момент и его сын будет выглядеть примерно так же он не воспитывал ребенка так чтобы он был вот таким нет, напротив и ребенок наверное видел, что Папа не, ну, не любит таких людей. Однако это так. Однако это случилось, однако это произошло. Папы нет, а ребенок живет своей жизнью. У него пара детей, по-моему, там, семья совершенно свой путь, свое видение мира. К чему я вам все это говорю? К тому, что до сих пор мы живем в каком-то каменном веке, какой-то крепостной строй, я не знаю, рабская система. В принципе, мы и так живем в рабской системе. И только глупый этого не понимает, этого не замечает, не видит и отрицает это. Но мы должны признать и осознать, что даже наше продолжение, наша кровинушка, плоть от плоти, кровь от крови, наш ребенок, он не наша собственность. Это совершенно отдельная личность. И как бы вы ни старались, как бы вы ни пытались подавить в этом ребенке личность, так же, как это делает общество, подавляя в личности личность, в любом, у вас этого не получится. Вы можете забить ребенка, вы можете закрыть его, загнать, вы можете запугать его, что угодно вы можете сделать подобного рода. Но я в ребенке, его осознание, которое рано или поздно придет, как бы то ни было, и вам от этого будет еще хуже. Если вы поступали как деспот, если вы заставляли, если вы ограничивали, если вы не видели в ребенке ребенка, если вы думали, что он ваша собственность, и вы всегда говорили, я же его кормил, я же его растил, я же ему шмотки покупал, одевал, там сидела, вам от этого будет только хуже. А много лучше, на мой взгляд, если родитель поможет ребенку, чем раньше, тем лучше раскрыть в нем личность. Это будет самое верное. На мой, опять же, взгляд, на мое мнение, естественно, я ведь на своем канале излагаю лишь свое мнение, только свое. Он не собственность. Это не какой-нибудь телефон, автомобиль, шмотка или еще что-то. А ребенок, это совершенно отдельный человек. Запомните это и примите, пока не поздно. Ну, естественно, если вы этого еще не сделали, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.